Балансировочный станок премиум-класса Гелиос предназначен для высокоточного измерения дисбаланса установленного на него колеса диаметром до 28 дюймов и полного его устранения за один цикл измерений. Гелиос оснащен ультразвуковым датчиком измерения ширины и электронной линейкой для ввода диаметра и дистанции. В балансировочном станке реализованы уникальные технологии, позволяющие выполнять балансировку с максимальной точностью и скоростью. Технология Direct3D – это точное измерение геометрии дисков, с последующей установкой грузов электронной линейкой. Технология S-Drive – это автоматический доворот и удержание колеса вместе месте установки грузов. Технология Автоалу это автоматическое определение схемы установки грузов. Кроме того, станок оснащен кодером, обеспечивающим удобный и быстрый доступ к меню управления. Амортизационный подвес энкодера обеспечивает высокую надежность этого узла. Для установки колеса на вал применяется высокоточный стальной конус стерик подходящего размера. Для точного указания мест установки грузов будет использоваться специальная электронная линейка. Все параметры, вводимой линейкой, будут отображаться на экране. Станок автоматически запоминает вводимые размеры и подтверждает завершение ввода параметров звуковым сигналом. Технология АвтоАлу обеспечивает автоопределение схемы установки грузов после ввода параметров. Запуск процедуры измерения дисбаланса производится нажатием кнопки Start или опусканием кожуха. Станок измеряет дисбаланс установленного колеса с точностью 1 грамм. После завершения процедуры измерения дисбаланса станок автоматически останавливает колесо вместе месте установки груза слева. На экране станка отображается измеренное значение дисбаланса, которое дублируется голосом. Слева 55, справа 30 граммов. Применение технологии Direct3D обеспечивает не только точное измерение параметров колеса, но и точную установку грузов по вылету, по углу, и строго перпендикулярной оси вращения колеса. Станок обеспечивает автоматический доворот колеса к месту установки правого груза с помощью нажатия энкодера, кнопки «Next» или плавным толчком колеса. Это и есть технология S-Drive. Выполняем контрольное измерение дисбаланса. Дисбаланс равен нулю. Колесо Выполнив балансировку, станок автоматически переходит в режим «Новое колесо». Дисбаланс большого литого колеса устранен за один цикл. Для выполнения процедуры балансировки не потребовалось ни одного прикосновения к панели управления. Эта технология No-Touch в действии. Балансировочный станок премиум класса Helios оснащен дополнительными функциями. Очистка диска. Ультразвуковой датчик ширины. Функция сплит. Оптимизация положения покрышки относительно диска. Система учета установленных колес и использованных грузов. Одновременная работа трех мастеров. Установка грузов на 6, 12 часов и линейкой. Изменяемое направление вращения вала. Возможность загрузки собственного логотипа. Стандартный комплект поставки балансировочного станка «Гелиос» входит быстросъемная гайка CV, три конуса, клещ для установки и снятия грузов, комплект джип для работы с колесами с большим центральным отверстием, приспособление для калибровки, которую может выполнить любой пользователь при помощи встроенных анимированных подсказок. На сайте CVIC.ru вы можете ознакомиться с другими моделями нашего оборудования. Подписывайтесь на наш канал и смотрите